раз хочу спеть песню Высоцкого, вернее о Высоцком, посвящение Молчит медатная струна Теперь из мрамора она Твои иконы по воду Остановились не И на душе уж не свербить. До грани. Мы слушались магнитных лет, Твой паритон, что в хрим одет. И сорок, сороков, недолг срок Тебе он жизнь изберег. Показал стране Никто не написал честней Уж сорок лет прошло с тех дней Которых не было прочней Твой образ не сотрут года И Путь в нашей памяти всегда твой образ не сотрут года путь в нашей памяти всегда